всем привет дорогие друзья у нас новая раздача на платформе galaxy несколько NFT без комиссии эти картинки мы получаем в основном как бы не чтобы продать и получить прибыль а на будущее потому что некоторые NFT могут открыть доступ к возможным airdrop баунти дать какие-то привилегии в дискорде, в виде роли ну и тому подобного займет пару минут но в будущем возможно даст прибыль итак по первой у нас идет вот этот пост ссылка будет в описании как и на остальные получаем 3 NFT это без комиссии. Здесь необходимо подписаться на три разных твиттера. После этого кнопка Climb будет активна. Жмем ее три раза. Здесь будет информация по транзакции. Остальные два NFT. То есть вот эти вот проекты. Клейм токенов за комиссию. Арбитрум у нас идет Ethereum. Комиссия в районе 18 центов и здесь Smart Chain, то есть BNB токен 15 центов в BNB. Дальше здесь посложнее одна NFT и несколько заданий. В первом необходимо сделать ретвит с комментариями, то есть с тегами трех друзей в самом верху. Когда нажимаете коты, твит, у вас открывается всплывающее окно с ретвитом. Вверху нужно будет добавить теги трех друзей. Тогда задание засчитается. Дальше обычный ретвит и три подписки. Активная кнопка Climb. Жмем, получаем NFT. Ну а здесь у нас просто подписка на Twitter и активная кнопка Climb. Вот этот пост. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ссылки будут в описании. Пока.